Всем привет, ребята. Да, это вторая часть влога, который вышел где-то примерно чуть больше недели назад. Я хотел выложить его ну буквально через неделю, но были некие трудности, потом некие проблемки. И вот только сейчас я за ночь его смонтировал. Да, мне понадобилось ночь, чтобы смонтировать этот видос. И то не вся. Эта часть вышла чуть похуже, чем предыдущая. Ну, потому что здесь было задействовано всего два видео, а я думал, что будет больше. Из принципа я мог вставить этот влог, предыдущий влог, но он бы вышел на не на 18 минут, а на 30 с лишним минут. Ну, именно поэтому я решил разделить, потому что я думал, что видео будет много и выйдет аж три части, а вышло всего две части. Так что вот как-то так. Что ж, приятного просмотра и рекомендую смотреть в наушниках. Валим, валим, валим, валим, валим, палево. Валим. валим, валим. Шшш, наикаемся, наикаемся. Радорота, тут снах. Короче, мы пробрались в заброшенную пекарню, в которой не были уже года-два, если не больше. В бойке удобно в конце. Угу. Там еще Слава лезет Короче, мы тут пойдем бродить тут, ходить. Домой банк меня, меня тут зовут Моликонтору, бля Моликонтору да. Что там где-то? О, лезет Слава Вы что прошлое да ты сейчас долго залазил. Фонарик так себе на самом деле, но... Что-то светит. Пидец, штаны испачкал. дара дара да, да, да. Тут снах... Почему меня снимать? Я не тебе снимаю, я снимаю, как ты готовишь шауху. А, типа, это, видеоуроки? Да. И... Можешь пока помыть салатик. Ч? Чё? Что сделать? А его надо мыть. Прикинь. А как? Берешь его так вот? Листик отрываешь и моешь. Бурачок. Ну, как он вы-то.. А. Если убрать камеру и другие, то можно все очень просто помыть. Ты Удевает. Это Макс отрезал салатик. Знаешь, с чем? Знаешь, с чем? О! Найс! Nice. Он просто же еще такой херязь. Ты дебил. Да он тупой. Как <связь> <связь> ты? Весь в тебя. Пожалуйста. Короче, чтобы как-то как включить фонарик, мы это... Я включил запись. Вот мы внутри конечно ни хрена не видно у меня не камера а а этот телефон но ну, что-то вот эти пидоры идут Че? тут ничего там не видно блин когда я на себя свечу но ну, ни хрена не вижу новый телефон новые видосики пошли Короче, ни хрена не видно а с это этого. Окно. Да, это окно. Стеклянное. Воду. Нет, это... это не стекло, это. А ну вот это сегодня. А я был. Как это хуйня называется, материалы? не Он помню. только что -то тебе а, сказал. А карбона. Ща ее. Отломай. Ну я тоже ху. Снова вылезли на улицу. Снова на улице. Стой. Ты зацензурил? За Видок такой нормальненький, там сам хер да. и мечо, А вот там у нас МЧС. Вот то здание это МЧС. Погнали обратно внутрь. Короче, это влог по старинке. А, бля. Да как неудобно, как неудобно, на самом деле, светить на себя, на и идти, смотреть под ноги, потому что ни черта не видно. Да. Да. Где эта херня? Все побью, вылез, вот. Вон эта херня, в случае, там, возможно, кто-то есть. Это выкидывать, да? Можешь съесть. Блин. тарелку не слышишь. Она горькая. Да ну, серьезно. Да. И тут курица, которую мы купили в обычном магните. Почему их лапы всегда перекрещены? Ну серьезно, перекрестья лапы лап идет. А знаешь, вот в когда людей хранят, им вот так вот ручки делают. Че! знаешь, вообще такую фигню? Потому что когда человека раскрывают, как он остается, такой же форме кормит. Он... У него баты А еще некоторым подш... подшивают рот нитками. Чтобы у них рот вот так вот не открывался. Чё? Чё? Чё? Вот смотри, Макс, просто же челюсть. Вот, видишь? Ага. У тебя рот приоткрыт. Ну да. А у них они считают полностью перестает функционировать и не хрупкает. Типа. А -а -а. Изнутри получается хорошая. Это прикинь, как гирохила удобно. Делай. <сёк> Дальше делай. А то я буду щипать курицу. Да <сёк> <сёк> Сготовить не буду. <сёк> Кек. Все эти видосики можно посмотреть в группе в ВК У нас есть сева-напчик и сырчик. Mm, сыр надо перекрючек. натереть. Надо сыр натереть. Я его натирать не буду. Потому что ты, видите, или не любишь любя. Давай я. У меня есть утверд. Не доверяй, я твоему опухолю. Да. <смех> Натирал. Да натирался. Черку надо достать. Отойди. Женщина. Отойди, женщина, Натирание. делающая. Мне шалор. Могли уезжать куда-то на два, на три дня. Может и... был вопрос сказать, отойди, святая женщина. Да. Я оставляю тебе макароны с сыром, но при этом тебе нужно их сыром делать. Хочешь не хочешь, Отереть тебе лучше. Так, отойди. Где мой этот? Всегда на ну, стол не забывай. Отойди. Поэтому я его сюда сейчас не Перекладываю в другую руку. И его тоже, наверное, Переложу как-нибудь. Сейчас рубанем. Он, он тупой. Ты тоже. Поэтому ничего не получается. Убери ложь, пожалуйста. Убери. Все, все, подожди, подожди, я отрезал. Нельзя было просто открыть и... Нельзя. Где эта херня? Вон эта херня, короче, там, возможно, кто-то есть. И сейчас такой ебальник прям на ну, все такой. Ч охуели? Да. Короче, хер его знает? Там может быть кто-то. <музыка> Там спуск. Короче, в подвал. Хз, будем туда с. Короче, идем в подвал или нет? Подвал, ну тут ни хрена не видно. Ну тут прохладно, кстати. Дымок такой. Вот, кстати говоря. Там выход. Вон там. Выход. Что-то просто. Напасть. тут уже потом собака а вроде нет не помню ничего вообще я не помню. как я должен знать если я не знаю а или вот здесь короче в какой-то из этой хуйни лежала дохлая собака Сынок, а? обычно вот таких ужастиков как раз таки начинаются полная хуйня со своей я не помню этой хуйни здесь Ее здесь не было Слышь, а я Здесь этой хуйни не было Слышишь? Тихо Но Здесь реально этой штуки не было Что за хуйня? Пойдем. И там тут еще раз. Ну, туда И я пос... помню. А. Заебись, блять, оставил меня одного. Позади меня. Блядь, туда. А, вот подъем, кстати. Это на первый этаж. А где получается спуск? Тут коридор был, его снесли. Охуеть. Нет, прохода, прохода ниже нету. Ну там, лифт. Пошлите наверх. Ситуация просто веселая. Вот эта вот морда наглая, рыжая сожрала весь сыр. Вот эта вот наглая, рыжая морда. Пусть он белый, но у него голова рыжая, поэтому он рыжий. Че, ныкаешься? Осознаешь вину? Дыму да насрать. Нет. Ну ты козел. точка приходится заново тереть сыр. Самое главное, что ты не тебе радуйся. Ой, ты ну ты котера. Там, короче, вот там. Вот там проход, короче, под по шахте наверх. На крышу самую. Пошлите попробуем на крышу подняться. Тут больше нет проходов. А нет есть. А так вот это он и есть. Тут это не тот. Вот этот вот проход, по которому наверх можно. <реклама> Чего? Ну вылазим на улицу. А мы не поднимемся на крышу? Там нет прохода? Нет. Через дырку? Ну пошли. Слазить неудобно. О, вот тебе, пожалуйста. Нужно еще ну что ж, а на этом все. Если вам понравился данный лог, можете подписаться на канал, поставить лайк, перейти по ссылкам в описании. Всем пока.